Всем привет, вы на канале CryptoBoom, здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, новых технологий, ISO, IO, DeFi, подробных и многом другом. Продолжим мы рассматривать 7 Plus, на этом обзоре мы более подробно посмотрим о распределении токенов, как выделены, сколько выделено, на что, про дорожную карту посмотрим немножко. Итак перешли на сайт завин плюс Coin. как мы видим на сайте более подробно расписано как распределены все их токены например 75 со всех токенов выделено на частную и публичную продажу о которой мы уже говорили она стартует 28 февраля просто сейчас посмотрим точно а стартует 12 февраля по 28 февраля с бонусом 25 осталось 14 дней как уже напоминал минимальный заказ это 100 долларов Итак, давайте продолжим на что еще выделены данные токены 10% выделено на развитие и щедрость, щедрость и маркетинг то есть компания уже проводит на данный момент баунти компанию которая может присоединиться каждый на сайте вот переходим в раздел «Баунти» нас перекидывают на сервис где мы можем ознакомиться с условиями и принять участие и получить за это токены бесплатно за определенные действия все ссылки я оставлю в описании под видео 5 процентов выделено для команды и консультантов основополагающий бюджет и резерв то есть бонус составляет 10 процентов также разработка и Протокольная цепочка поставок и рынок, оплата долга, просто маркетинг, инкор, операционные расходы и переводы и жалобы. Все это можно найти на сайте, более подробную схему. Так, немного о дорожной карте. В январе, как мы видим, было уже внедрение и запуск бренда 7 Plus на внутренний именно международный рынок. Он типичный токен и родной токен L2L основанные на разработке экономической модели на платформе эфира, то есть R20. В феврале компания планирует уже официальное объявление проекта, выпуск белой бумаги, как мы можем наблюдать, она уже выпущена, и несколько социальных медиа-платформы, открыты для публики и для предпродажи. Сейчас на продаже мягкая крышка через EEO, битэниум отмене то есть его будет проходить именно на этой бирже вот я открыл уже белую бумагу как мы видим она уже реализована каждый может более подробно ознакомиться почитать все преимущества данной компании какие планы у них и принимать свои выводы в апреле и мае 7 plus хочет открыть для общественности через розничные точки и электронной коммерции Начало и продолжение жесткого ограничения распределения 7plus coin для инвесторов. В четвертом квартале 2021 года компания хочет залезть на CoinMarketCap и 7plus будет открыт для публичных торгов на, ближ... на бирже Bitenium. Разработка программного обеспечения цепочки поставок для нашего TryBuy и медицинского текстиля и более международных 7plus розничной торговли. 2022 год, первый квартал, полнируется роудшоу и внедрение опытной команды The 7 Plus. Дисплей новейшее решение и преимущество спортивной одежды, нижнего белья и медицинского текстиля с технологией DryBuy. И третий квартал 2022 года, это выкупки из сжение 20% 7 Plus Coin. Общий выкуп составит 40%, остальные токены будут циркулировать на рынке. Если перейдете на сайт, здесь есть их галерея технологии, как все обустроено новости и много интересного для ознакомления. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Там я публикую все свои дропы, ивенты, в которых принимаю участие, в которых не надо ничего вложить. Всем спасибо за внимание. Всем пока.